Во что перерождаются три орка, когда в конце будет у нас? Кто это у нас такой? Блин, кто это? Как мне посмотреть? Малый феникс редкий. Не-не-не, он в конце именно должен быть. Малый феникс добавим. Давайте, во что переродится три орка и малый феникс? там там тадам магнус подождите а у меня магнус есть уже вроде или нет подождите это что трайна фиол это что трайна фиол так, тут надо подумать. Надо подумать, чтоб ненормально. Так. Получается. Закин. Да? Блять, 9%. Едет на лошадке. Нет. Э, Закин встречается это у нас? Оно оно. Это у нас снежная королева Фрея. Короче, Закин встречается с королевой Фрей. А кот едет на лошадке. Мы нажимаем синтез И получаем Та да была не была И мы тянем вверх Давай оп И что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Да давай вытягивайся Блин Че это такое? Че за хрень? Красный. Ну, у меня такого нет. Ну, хорошо. <связь> Доп-урон в ПВП. Эхо, а хотелось пилотиненького. Ну ничего страшного.